В эзотерике считается, что в случае, если человек что-то сделал, за что его мучает совесть, то вот эта совесть, которая мучает, создает вот такой кашель. Ну, это выглядит так, допустим, я отец большого семейства у меня очень много работы я приезжаю домой смотрю на своих детей и понимаю что меня мучает совесть потому что я им мало уделяю внимание а нужно было бы больше уделять внимание и вот я себе говорю что вот нужно уделять внимание и меня начинает за это мучить совесть или я как-то поступил неправильно кому-то Ну каждый, каждая плохая Каждый плохой поступок имеет под собой а, вполне обоснованные хорошие намерения. Ну и с совестью потом необходимо справляться, она начинает мучить. Так вот, если это сконцентрированная боль такая совести, то это может создавать вот такие процессы кашля.